Только тебя. Внимание, внимание, дорогие тверичи и гости Тверской губернии! Главное событие года! Конка титанов! Лето! Спорт и сила! Бешеный драйв! Рок-н-ролл! Свобода! Грузовики и грязь! Это сила! Приезжайте все! Отдыхать душой! Лучшая дискотека от диджеев 90-х! Не хватает только тебя! 13 августа! Парк Ти Павлова. Садись, ти